Меня зовут Максим Вехов. Это видео я посвящаю всем глупцам, что думают, что я исполняю какие-то там молитвы в своих песнях. И мои коллеги, якобы, по они также исполняют какие-то там молитвы. Ничего подобного. Мы исполняем гимны. Гимны богам. Ясно? Вам же советую быть поумнее, изучать языки, читать тексты, и все будет окей. Ничего сложного в жизни нет. Всем успехов желает Максим Бехал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, можете дизлайки ставить. Пожалуйста, Сергей. Всем успехов желает Максим Мехал.